Розеты пресс. пресс. пресс. Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Розеты пресс. Розеты пресс. пресс. пресс. Охренеть! Охренеть! Что, Охренеть. Что происходит? Что? Это вообще я Что такое? Нормально нет вообще? снимай! <смех> Слушай, эти тебе... попробуй только только же, а, блядь не ты... а, <смех> Я тебе сказала не выкладывай Морус, Морус, Нормально, нормально. Вот так вот. ты без куда-нибудь! Сейчас, ближайся к опоре, сколько раз говорить, блядь, урод Хуля орать, блядь, если ты осел, блядь, делай что, наоборот, что-то говорят Делай маленькие шаги и всегда отклоняйся дальше Вот так делай, блядь У тебя руки, смотри, какие длинные, падла Ты ее вот так вот можешь обхватить а, а хули ты вот так вот жопу с... отклячу? Вот так вот и лезь, ёбаный стыд. Чтоб у тебя на пятки вес шел. Вот. Дубина, блять. Башку дальше от опоры, нахуй. Чтоб Не, ты видел все, блять. чтоб у тебя обзор был, блять. Будет ты в нее носом своим дюндерем тычешь Я смотрю, что там внизу. Вот смотри. Только всегда отклоняйся, нахуй. А то ты посмотришь как-нибудь как один раз внизу. как будет заебись, Так. так. вот Подожди. так. Вот так вот есть. Оп. <релевые> <свес> Все, больше я пьяным программу не веду. <свес> <свес> <свес> Сука. Эй, чувак, ну ты чё Вот тебя штырет, а? Мама, блять, Пиздец, блядь. Мам. Куда катится мир, блядь? Британские ученые провели эксперименты. И им же ничего не надо делать, им же ипотеку не надо выплачивать, им скучно, они проводят эксперименты. В общем, провели эксперименты, согласно которым, если у женщины безымянный палец, смотрите, длиннее, чем указательный, как у меня, очень сильно длиннее, такая женщина склонна к одиночеству, говорят британские ученые. Эта женщина умрет одиноко и никогда не будет замужем, говорят британские ученые. Смотрите, товарищи британские ученые, что вы скажете на это? Вы просто поймите, когда русской бабе очень сильно надо замуж после 40, да, она как бы не смотрит вообще на длину, она вообще на длину ничего не посмотрит и выйдет замуж. Вот и все, вот и все. И еще один фокус с пальцами. Смотрите, британский ученые. смотрите, длинный палец. Где он? Вот он! Fuck Британские ученые! Со скриполями разберитесь, потом по пальцам поговорим.